Спонсор сегодняшнего показа МММ 2013. Привет! Я Сергей Мавроди. Деньги вам не отдам. Ты тупая Деньги вам не нужны. Я вам сделал финансовый апокалипсис, А вы как думали? Влаживайте еще деньги в меня. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха